Аптечку, брось на Ты че учел? Блядь, что это нахуй? Какая мака, сука, у меня сейчас инсульт будет. Фу, ⁇ б твою мать. Блять. Беги, дура, ты что стоишь? Какое кажется все это охуело? Сосать Максимов Фирис, еба! Как-то как тупо... от него Оху Я нет. тупо скрытный нахуй. Лангуст, ебта. Дела я в оху... фил -фил, фил, фил, фил. ебать Ты ум ⁇ по своим л! Ум ⁇ л! Ум ⁇ л! Ум ⁇ л! Ум ⁇ л! два босса за л! минут сосать ёб твою мать это конечно Блять, ну типа вот я подхожу к двери, правильно? И вот эту херню слышу. И у меня должно быть охуенное желание туда идти, я правильно понял, да? Пойдем, что. Блядь! Сука, иди нахуй. Блядь. Нет, нет, нет, нет. Нахуй на дверь закрыла. О, масло, масло я люблю. Возможно я здесь где-то должен. Блять, что это было? Сука. А мне туда макс макс Макс! Господи, господи что делать что делать ну, идите укрытие. где где как ляг так убедимся с ребенком просто прыгать да. Сейчас сразу пугаюсь. No! Макс, Макс, что делать? Куда yes. мне? Куда? Куда? Сюда, я же в свету лежу. Да, вот, смотри, тут я не была. Так, ну, погнали. No! <гас> <гас> <гас> уйди, уйди, уйди, уйди. <гас> Ребенок, все вот хорошо, все вот хорошо. Станет. Что это? Он идет? Он идет? Походу. Идем, идем, нахрен его. Вон он! Блять, беги от него! Бежим, бежим, бежим, скорее, скорее, скорее, скорей! Бежим. А, все, думаю. Да, думаю все. О, нет, нет, нет, нет. Что такое? Забучие пески? Вы серьезно? <summer> <here> нет, нет, нет. Посмотри, какой-то храм подземный. На жопу похоже, посмотри наверх. Да? Или на вид из толчка снизу, в деревенском. Супер. Моя дверь, смотри, покой Блядь, ёбаный сын Говно У меня сердце прихватывает каждый раз У тебя прихватывает сердце? Mm -hmm. Куда бежать-то? Бежать-то куда? Поведешь Да <связь> как? не убирается но ну, она не убирается все не, не получается да все